Всем привет! Сегодня краткий обзор моих колод в виде лишь от солнца. Тоже они вот не все прям такие ровные. Вот какой-то лучше, какой-то нет, где-то вот. То есть они все. Казалось бы, легко нарисовать круг и вырезать. Ножницами, когда поворачиваешь, невозможно выбрать идеальный круг. Вот он. Вроде как бы и не идеальный. Вроде это идеальный, но тоже не идеальный. Я не знаю, как так у меня получается, но когда ножницами поворачиваешь, не очень прям так идеально все получается даже если их рисовать вот нажал на фломастером все равно как-то не то не так может их вырезать или еще как то надо посмотреть как лучше так тоже сделаны из картона такого плотного теплого. ну не прям такие плотные средней плотности картона так здесь у нас алфавит вот давайте сейчас количество раз два, три, четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать два двадцать два здесь только буквы именно алфавит где буковка, там ее номер в алфавите. Какое место занимает в алфавите? Вот здесь могут быть несколько. Не только одна буква, а вот еще рядом. Где-то вот одна буква, где-то несколько букв. Вот. Цифры — это какие места в алфавитном порядке? В алфавите, какое у них место? Какое место? Прописанная, большая, маленькая. И как печатная? Похоже на печатные. Вот. Печатная большая маленькая вот такие вот по они ну, достаточно большие можно конечно взять взять их можно мешать естественно их намного удобней здесь только буквы только буквы можно смотреть фамилию полностью прям, да? имя отчество буквы только инициалы можно смотреть по так, здесь уже побольше колода но они, тут они. Вот они какие объемные. Но тут они идут. Их несколько тут колод. Вот день. То есть по дням. Тут можно узнать, только это не можно узнать. Например, угадать, в какой день там исполнится желание. Совет также. Тут есть совет. Вот, по поводу магии. Светлая или добрая? Вот. Тут. И вопрос, и ответ, кстати, вот прям дальше. Что делать? Чем заняться? Изучением. Каким изучением, да? Проявлять да тоже. Так, вот сколько лет? Сколько, сколько лет? Вот, то есть тут столько кого-то, а это вообще. Вот. Здесь по поводу годов. Вот в какой год родились, да? В какой год? Вот это будущее. Тут ровно сто лет. Ровно сто лет. Тут тоже год, тут уже можно сказать прошлое. А нет, тут еще месяцы есть. Да, вот тут уже месяц. В какой месяц, да, конкретно родились? А вот тут, тут тоже ровно сто лет. Вот тут уже прошлый век, можно сказать. Вот. Тысяча девятьсот седьмой, то есть уже прошлое. Можно смотреть. Вода да, вот. А тысяча 1900... 1900 год, 1999 год. Это вот не все. Тут ровно 100 лет. ровно 100 лет. Тут можно сказать прошлое. А вот здесь сейчас настоящее и будущее. Тоже год. И тоже тут ровно 100 лет. Тоже ровно сто лет. Сейчас 2000. Вот 2000. 2000 и 2100. Сейчас у нас 2021 год. Вот тут у нас тоже как бы прошлое. Вот 2000, 2001, 2010, 2011. Это прошлое. Вот это вот настоящее, А тут вот будущее. Так, 2022 да? Сейчас вот. 2022 будет будет. В следующем году, через несколько дней, через несколько часов, да? уже совсем скоро. Тут прошлое, настоящее и будущее. Три в одном. А вот здесь уже чисто прошлое. То есть эти года уже прошли. Эти когда уже прошли. Общее получается 200 лет. Общее 200 лет. Тоже не идеальные. Также я их всех в первый раз делала. Все эти карточки. Так, это алфавит. Я сейчас его уберу, чтобы не пугать. Потому что это все-таки у меня отдельное. Также я их храню вот в такой упаковке. Вот алфавит. Упаковка. Здесь года посмотрели, давайте я их уберу. Так, года. Месяц. Вот. Тоже разные круглышочки. Хотя пыталась одинаковые сделать. Тоже буду все переделывать. Тут у меня пока месяц. Цифры и сам месяц. Вот. Где-то вот несколько, где-то вот один месяц, где-то несколько месяцев. Вот. Тут месяца. Вот эти вот все идут тоже по одной теме, по одному вопросу. Месяц. Можно также посмотреть, задать вопрос. Какой месяц родились? Так, месяц, день. Вот день. Тут день. В какой день? поделись вот их несколько, может быть. Или тут они все что-то несколько. А да, тут все несколько. Тут все они несколько. Вот, все несколько. Есть общие цифры, например, один цифр, да? Общие везде. Цифры 8, тоже общие везде. Цифры 5. 6, 9, 4, 7. Какой день? Тоже конкретный вопрос. Они все тут отвечают на конкретный вопрос. Так, сколько лет? Тут идут у меня от 18 лет. Сейчас вот. От 18 лет идут у меня. Тоже одинаковые цифры. Общие есть вот цифры 8. От 18 лет. От 18. От 18. И до 10. От 18 до 100 лет. Взрослая тут. Абсолютно взрослый. От 18 до 100 лет. Нет. Сколько лет? Тоже конкретно вопрос один. Сколько лет? Так. Ну, давайте совет посмотрим. Давай советы. Вот тут у меня советы. Какие даются советы. Внутренние силы, сам совет. Встреча со своей совестью. Здесь сложи пазл своей жизни и ты видишь картину смысла. Тут финансы, отношения. Поступить по справедливости. Вот. Тут совета. Тоже их буду переделывать. Естественно, я их всех буду переделывать, поэтому я их не обклеивала скотчем. когда вот идеально получится. Они вот такие вот, чтобы где-то было видно. Вот. видите солнце, Так, что делать? Всего лишь три. Что делать? Сочинять стихи песни Писать читать, писать про опыт момента. Это скучно нечего заняться, смотрим, что делать. Что делать. Тоже они не все такие прям идеальные круглые. Я их буду переделывать, так, изучение. Их тут два совсем. Вот колода из двух состоит Кстати, вот тоненький, да, материал. Ну, картон. И вот, насколько, да? Всего лишь. Вот кого-то состоящий из двух карточек. Изучение Мерку и Марии иностранного языка. Так, давайте дар, посмотрим. Тоже кого-то состоит из трех карт Помогать советами, помогать поступками и действиям, помогать духовно-мысленным. Вот. Дар проявлять, как помогать. И вот по поводу магии. Тут у меня светлая. но вот здесь у меня ответы, а тут тоже сами вопросы. Вот. Человек пытается магически мужчине или женщине, невидимый мир творит магию, невидимая сила или сущность. Животное или насекомое творят магию, живой мир или природа. Вот тут вопрос конкретный. А здесь уже ответы. Магии нету или никто не делает? Или думают, что есть способности и на самом деле, когда делают, то ничего не делают, То есть никак не работает и как бы нет способностей, ничего не получается. Не работает. То есть у человека есть какие-либо способности, но как-то неправильно их применяет, Поэтому не работает или не действует. Чай-либо не важно. Надо говорить слова любви. И работает, или действует. Чай либо не важно, надо благодарить, говорить спасибо. Но это светлая магия, добрая магия, вот, связанная с помощью, с поддержкой. Тут уже ответ конкретно. Также по поводу темной магии. Также колода. Вот. Две колоды. Одна колода, которая точно говорит, задает вопрос, а другая колода говорит ответ. Вот. Пытаются магии. магию, Также ответ. Работает или действует. Магии нет или никто не делает. Не работает, не действует. Вот. Ответ. Вопрос, ответ. Как бы можно сказать, что э, у них одна тема, но тут уже прям вопрос-ответ конкретно вот отвечает. Ну, не прям там, точно, да, а вот общий вопрос, общий как бы ответ, можно так сказать. Вот это вот такая большая колода. Я их храню Тоже все вместе. Кстати, она вот очень большая. Объемная такая. Очень объемная. старалась делать в виде солнца. Вот. Также я буду переделывать колоду. Вот они. В виде солнца. Всем пока!